вот у меня есть замечательные вейдерсы. Купил я их в 2016 году. компании Кипер. Кипер. Этим вейдерсам я, в принципе, у них выезжал где-то раза, наверное, 4. И тут я решил залезть в бассейн, почистить бассейн. И они у меня как дали течь. писец просто. Дали течь вот в этих местах. Пришлось подклеивать их. Конечно, я был офигел, конечно, от качества вейдерсов. Вот этих... И пришлось все вот здесь проклеивать. Там получается слоение клея произошло изнутри. Ну прям вот такая пленочка вот похожа вот на это она слоилась и прям вот конкретно осталась только вот эта ткань. Конечно писец качество. Теперь сейчас заклеил будем проверять боем насколько они в принципе-то хороши после проклейки. Короче, забрался я в этих вейдросах в воду. Черт побери, они пропускают. У меня полные, короче, вейдросы воды. Шуклей, шуль не клей, Это барахло. Они все равно будут течь. Ну, короче, решил басик почистить. Я в них. А, черт побери, как чувствуешь, как я. Они наполняются водой. И это вот. Кипер, кипер, мазафака. Херь собачья. Короче, не стоит их даже брать, ребят, потому что они просто начинают клет ходить. Буль. Чем больше так я делаю, тем больше я намокаю. Блять, сука яйца мокнут. Ну что, собственно, получается такая картина. так вот у меня не попадала вода но при этом не полной воды вообще трэш говнище редкостное просто реально говнище редкостное делайте выводы люди дальше потом уйдем на изнанку ну что закончил я убираться бассейке там полностью воды то есть весь сырой абсолютно сырой воды там нереально полно Выдросы полные бара хло, Китай Китаем. Просто нелепо. Хорошие войдросы. Вот такие вот войдросы классные. Короче, весь наш путь мокрый. короче, они, как я понял, текут. вот в этих местах прилегания, вот этот шов отходит. И ткань получается эта мембранная, она становится дырявой, и под нее прям все затекает. течет именно сама ткань. то есть очень дешевая мембрана. и вот из-за этой мембраны, я в свое время их покупал еще очень давным-давно, тогда еще по-моему его не было. вот ну, я не помню, был-не был уже еще. Вот, собственно, такое барахле под названием Кипер. Теперь вы будете знать, какие вейдерсы покупать нельзя. Вот такие вот Кипер. На заплатке, может быть, еще пойдет где-нибудь порезать их, а так это в помойку.